Ну да, всем привет! Это пятая серия Повыживания на сервере. Класса, к сожалению, сегодня не будет. <клёх> я предлагал снимать, но он что-то не хотел. Продолжение. Ну, что я могу сказать? Это, наверное, последняя серия. Ну, потому что с классом было как-то интереснее. Со мной, наверное, будет неинтереснее. Он рассказывал что-нибудь. -что -что я это говорю вам. Ну, из-за долгого отсутствия, в кости реально долго у нас не было, потому что, ну, я уже говорил, у вас надоело играть в Ну... Ничего такого не происходило, просто работала, я вот, вот у меня вот тут работа была, я своего бать. довольно умная, долгая, нечестная работа, но зато мне человек дал территорию, я построил вот такой дом, быстро довольно всегда построил. Я же вот мое первое видео, у меня был такой, примерно, такой же из булыжников я лучше долго строил такое быстро у меня вот этот бассейн я вот так специально сделал что потом ну, заливать каждую угол хотя можно и каждую. я каждую пол ну дом вроде мне кажется красиво получился вот это кухня такая ну я еще не делал. сейчас я покажу все вот это крыша вот как том доме и вот выход на саму крышу я еще не доделаю вот она вот такая вот если вы хотите чтобы я делал обзор или прохождение Borderlands напишите в комментариях Borderlands 2 сразу же говорю потому что я смотрел обзор на первый и на второй мне второй больше понравился как я понял, навыки больше. Больше навыков. Вот моя комната. Тут ничего пока нет. Я еще ничего не перенесила с того дома. Вот. Я хотел взять, типа, это, ну, магазин. Извините, путаюсь поставить. Довольно рано. 9 часов. Да. Вот сундук. Это я не написала. Типа. Ну, вот. Я просто пишу че-нибудь. Тут ничего остального нету. Вот э, телевизор будет я когда это сделаю, сделаю картину. Вот баба растет Вот дель. Вот яблоня. Вот эти березы не, правда, я искренне извиняюсь за то, что долго не было видео, просто я вот заставлял, заставлял, не хотел. ну, эта серия не будет довольно длинной, она будет даже короткая. и, и я понял, что это не такая эпическая, не сериалка, допустим, у Лолошки. я не отрицаю, я тоже смотрел других лосквейщиков обзорчиков всякое такое иногда я даже подписываюсь но я не берусь их пример ой я сказал не то я беру с них пример но не стараюсь такие же видео снимать чтобы было вам интересней ну ладно я не знаю что, о чем еще сказать ну вот у меня яблоко сейчас я уже говорила вот скоро цветы вот превратятся в яблоко вот одно вот допустим превратится в яблоко а вот эти еще останутся потом вот эти э, вот это одно превратится в яблоко а вот одно просто пропадет, ну и еще можно будет срывать ба я вам могу показать я сейчас дойду и восстановлю запись. Вот как раз пальма. Хорошая вещь, кстати. И вот, вот такие доски. Доски из пальмы. М -м -м. Вот красивые доски. М -м -м -м, нельзя строить. А ты давайте-ка я так дойду. Просто как-то скучно идти. Я не с кем разговариваю. Я так хотя бы с вами разговариваю. Это довольно не близкий путь и из дома если смотреть там тоже вид не такой уж хороший сразу говорю сейчас вот я не буду просто говорить что мой дом самый лучший но мне кажется что мой дом просто самый высокий этим как-то выдается однако плюс то что высокие нету просто что высокий плюсов нету что очень печально. Ведь мне нравится высокие дома строить. Как вы вот тут вот, помните, да? Вот высокий дом был. Тут надо залить. Я еще ни разу не шел обратно. Я только вот ТП домой, ну если вы знаете такие плагины на сад и всякое такое. Кстати, такой баг очень часто спасает, вот я ни разу стревал во всяких там местах, вот таким багом был один. довольно полезный баг. Ну, мы уже почти дошли. Ой, думаю, это баба про эту землю. Ой, ай, нет. No, это земля, кажется, я думаю, это баба, то что-то. Ну, а тут уже кто-то предлагает работу. Я пойду на работу, конечно. Потому что у меня только 4000 зелени. Ну, это много для кого-то. Ну, мне надо больше, потому что я хочу ну, еще где-нибудь территорию забивать или, наоборот, расширить какую-нибудь территорию. А, вон... А, нет, в тропической Вот бананы растут, они довольно дорогие. Они по 800 зелени продают. Ну, а у меня вот 4000. Если вот мне надо много бананов, то это... Ну, 4000 это сделает на 800. Это равно... Подожди. Да, 5 вроде. Да, опять. Ну сейчас. Вот, кстати, сакура растет. Это самое дорогое дерево. Оно тысяча. Оо, 12 тысяч стоит одно дерево. Вот давайте даже я в магазин зайду, покажу это. Краси ростки там продаются э, на первом этаже. Вот, сакур растоп приходит даже. Вот за 20 тысяч продается за 17. Вот покупатель за 99 продается за 400. Но вот если 99, то обычно продается 500. Я вот мне друг дал территорию, он довольно добрый друг. Вот если он зайдет во время записи, то я его попрошу, чтобы он ну, поздоровался. Ну вот, найдем. Да? Вот, пальмы такие красивые, реально. Пальмы такие красивые сделаны. А вон, баба ба да, вот, ну вот у него жокое дерево. Я просил другу территорию в городе, это а у него город, он магазин его, вон дом. Он если дверь не закрыл, то я дом куплю. Ну, Он закрыл дверь. Вот Сакура вот такая вырастает. сакура это довольно хорошая деревня вот у него ферма из весняка я ходил на работу до этого фишермена. Он тоже добрый, ну, раз съезжай с картушкой так вот домой и вот у меня растет пальмы вот я расширил регион теперь вообще он большой довольно вот тут просто тут арбузы ну сейчас у меня просто есть нечего так что я выращиваю арбузы вот ферму известняка это чтобы его сделать надо гравий по два блока воды ну ладно, я не знаю, о чем еще сказать. Про Борту Лэнс вы слышали, там, хотите ли вы? Э, вот ну и вот ну, даже о происхождении. Ну, я не могу сейчас сказать. Ладно, всем пока. С вами был Дима. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео.